всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео поговорим о новом интересном проекте проект называется bd chain проект появился недавно в общем это как сокращение его big data блокчейн в общем сейчас мы обсудим как на этом проекте мы сможем заработать спецификацию проекта посмотрим сама идея для чего создан данный проект в общем, сейчас мы это все обсудим. Как бы данный проект, скорее всего, создан для э, коммерческих организаций, для хранения данных. То есть пытаются все перевести на блокчейн. Так как эта система сейчас актуальна и блокчейн интегрирует везде. И он работает довольно-таки успешно. В общем. Тут у нас немного идет инноваций. Скажем так, по данному проекту. В общем, вообще, что такое? chain это как бы децентрализированная огромная так, система машинного обучения которая будет использоваться во всем мире работающая на блокчейне в общем что еще интересного по данному проекту как бы какое будущее этого проекта может быть как он будет развиваться где он будет интегрироваться в общем, об этом мы сейчас кратко поговорим. Скажем так, BD-Chain может быть предназначен для поддержки различных алгоритмов машинного обучения, скажем так, интеллектуального анализа данных, хранения данных. То есть он может быть использоваться в здравоохранении, чтобы не было всякой этой бумажной волокиты. Все это будет построено на блокчейне, все это будет зашифровано будет намного меньше, скажем так, места занимать. И намного проще всем этим потом будет пользоваться. Конечно, это немного там все это запутано, замудрено. Также это, это и искусственный интеллект, который в планах у них там все это сделать, настроить как-то. Для меня, скажу, это как бы сложновато совсем все это как бы полностью понять. Но, скажем так, они неплохо. Придумали свою идею. Китайцы неплохо так развиваются. Они как бы в этом, скажем так, направлении двигаются первые. В общем, пацаны шарят, что делать. Давайте посмотрим дорожную карту. По дорожной карте у нас был анонс, запуск сети. Официальный анонс на Bitcoin Talk. У них уже прошел пресейл. Потом у них была какая-то маркетинговая компания. Сейчас обещают, они уже платили листинг на CryptoBright, так что зайдете в Discord, оставлю все ссылочки в описании и в Discord вы сможете увидеть то, что у них там есть скрины, что уже листинг оплачен и с 7 числа начнут работать кошельки, то есть монета будет официально торговаться на CryptoBright уже. Как по мне, так это очень хорошо. И, кстати, у них уже есть тоже листинг на мастернодном сервисе, типа как MNC онлайн хороший сервис. Поэтому как бы на месте не сидят, потихонечку двигаются. Также у них есть уже белая бумага. Скоро она будет сюда, скажем так, внесена. Так что вы можете тоже, кому интересно, знакомиться с белой бумагой. Я вам это вкратце немного покажу. Также будет листинг. Я так не помню точно, это кажется китайская биржа CoinEk. В общем... Как видите, у них планы грандиозные. Все у них постепенно развивается. Блин, вот это конечно когда на такой бирже попадут, там обороты вообще, насколько мне не изменяет память, там обороты очень большие на данной бирже. Поэтому курс должен быть довольно-таки неплохой. Раз у них там вся система просчитана, раз построена. И сайт как бы так представительски выглядит. Не то что сделан сайтом за 5 минут там. С кривыми вставками. Сделали все как надо по существу. Все работает отлично, все работает красиво. Дальнейшее у них потом листинг Кукоин, Потом идут у них свои там интеграции, настройки, встройки. Здесь я в этом как бы скажу честно не особо силен, Но мне как, подсказывает, скажем так, опыт. Каждое хорошее обновление глобальное. И когда об этом обновлении много людей знает, оно значимое. Постоянно подлетает небольшой, скажем так, памп. Ну, это уже как бы 19 год, второй квартал, третий квартал, листинг CoinMarketCap. Хотя сейчас смотрю, многие проекты попадают на CoinMarketCap довольно-таки быстро. Я не знаю, как они, возможно, они как-то там оплачивают, скажем так, денег немного дают, но тем не менее попадают они туда быстро. Я думаю, намного раньше попадет на CoinMarketCap данный проект. Не в 2019 году, в третьем квартале. Я думаю, даже, возможно, может быть даже до нового года. Посмотрим в зависимости от объема торгов, которые у него там будут. А, как бы у нас тикет выйти? BDC, BDChain. Chain. Алгоритм у нас кварк, Время блока 60 секунд. Награда у нас тут колебается от 30 до 260 монет. С каждым блоком все больше и больше. Но также не будет и расти сейчас мастерноды. Сейчас мы это рассмотрим. Как видите, награда мастерноды идет 90%. ПОС 10%. И мастерноды будут от 10 до 50 тысяч монет. При общей сумме монет 300 миллионов. Примайн, как видите, относительно максимальной суммы довольно-таки очень маленький. Всего лишь 6 миллионов монет. Это 2%. Как по мне, так это относительно этой суммы очень маленький примайн. Сейчас редко ее встретишь, обычно проценты где-то 4 до 5 идет, бывает немного больше. Ну, видимо, этих средств им должно хватить на дальнейшее продвижение, разработку. Скажем так, за что-нибудь толкать свой проект вперед. Как видите, здесь написано какой рой будет на пресейле. Да? Рой довольно-таки хороший, интересный. Даже с тем, что сейчас уже много в сети мастернот. Рой остается хороший, я вам его покажу. Это как бы проект, на нем можно и быстро заработать, да? Но с другой стороны, на этом проекте можно будет и повисеть. Потому что сама идея у него интересная. Там, когда сидишь, вникаешь полностью, там, конечно, черт ногу сломает, что они пытаются развивать. Но, тем не менее, в принципе, я как бы понял, что они двигаются в нужном направлении. Как видите, здесь у нас расписано, с какого покоя блока какая будет награда. Потом и мастерноды уровнем будут расти. В итоге дойдем мы до 50 тысяч монет за одну мастерноду. И у нас награда будет, скажем так, плавающая. Ну, до этого еще, скажем так, дожить надо. Сейчас у нас, не помню какой, около 10-тысячного блока точно. Можете зайти на Explore, потом посмотреть. Но об этом чуть позже. У нас есть кошельки Windows, Linux, Mac и есть веб-кошелек. Для проекта, который только стартовал, веб-кошелек это довольно-таки хороший шаг, потому что он не так уж там просто и делается. Но тем не менее у них уже веб-кошелек есть. Также можете посмотреть блок Explorer, там на GitHub файлы полистать. По крайней мере, я смотрел, у них все чисто, все красиво. И как всегда я вам говорю, никогда не забывайте, залетайте в Discord, вы всегда сможете поднять, заработать определенное количество монет и быть в курсе новостей по данному проекту как бы там скорее всего первая новость вылетает. потом она идет уже на bitcoin talk потом она уже идет на сайт также можно twitter посмотреть ну это как бы нам не особо интересно как видите в планах у них дан после брайдж, как я и говорил ранее coinку KuCoin и мастернодные сервисы Ладно, мы пока на этом останавливаться не будем. Глянем, скажем так, белую бумагу. Как видите, тут у нас полностью расписаны формулы. По какой формуле идет расчет там за, скажем так, мастерноды, ноды сама спецификация проекта. Блин, как бы здесь сидеть, вникать, это очень долго. И, скажем так, нудно. Видео это все разбирать не будем, так как это затянется на очень длинное промежуток времени поэтому кому интересно вы сможете сами потом а, почитать скажем так белую бумагу вникнуть кто прям хочет большие деньги инвестировать он всегда должен полностью проверять проект это он как бы сразу говорил но я предварительно как бы уже ознакомился скажем так пообщался с администрацией вроде бы люди как адекватные планы у них там серьезные скажем так на этот проект и как бы средства у них имеются чтобы развиваться дальше в общем, белая бумага есть, с этим у нас все понятно, поэтому мы здесь на этом пока останавливаться не будем, пойдем дальше. Как я говорил, веб-кошелек есть, я еще конечно на веб-кошелек не зарегистрировался, я буду использовать кошелек скажем так, под Windows, либо кошельком биржи, хотя биржи это сейчас такое дело, лучше уже, скажем так, при себе держать монеты, но тем не менее можно будет пост запустить. Либо же скинуться на мастерноду. Ладно, этот момент мы пока выпускаем. Идем дальше. Листинг у нас на, получается, Emention Online. Как я вам говорил, рой у нас еще огромный. 12 дней у нас окупаемость идет. На данный момент мастернода стоит пол биткоина. Как по мне, это хорошие деньги. Дороговато она, конечно, стоит. Но, как видите, проект стоящий. То есть, Кому интересно, можете вложить сейчас бабки. Вот Я вам что-то в этом проекте прям очень уверен. Можно в него вложиться. У меня, конечно, таких денег на данный момент нет, чтобы целую ноду брать. Я скорее э, запущу шарыт ноду. Вложиться и посмотреть, как оно попрет. Как будут сыпаться монеты. Э, также, какой будет курс на бирже. Но я думаю, курс сейчас будет в первое время расти. Потому что Скажем так, рой хороший. Потом многоуровневые мастерноды получаются будут. Короче, проект интересный. Но как я вам говорил, на старте можно еще заработать довольно-таки неплохие деньги. Мне кажется, даже на пост можно майнинге. В принципе, неплохо так заработать. Как бы здесь у нас все по стандарту. Ссылочки все есть. Поэтому здесь мы особо, скажем так, задерживаться не будем. Идем дальше. Вот мы попали на талк. вся та же самая информация, что и на самом сайте, поэтому, блин, как бы 29 сентября запущен сам проект, анонс, да, а сейчас у нас, скажем, там не помню, какое у нас число уже, то уже не важно. В общем, проект двигается, развивается, поэтому, блин, и сразу же листинги, я думаю, все будет супер. Тем более проект свежий, так что на нем можно будет поднять хорошие деньги. Я, я сразу как бы ручаюсь, те, кто инвестирует в данный проект, скажем так, какую-то копеечку, они об этом как бы, ну, не пожалеют, потому что я лично сам часть своих средств возьму, кинув в ноду и как бы планирую неплохо так вот заработать на этом денег. Ну и, соответственно, ребята пусть уже развивают проект. И всегда как бы, даже когда зарабатываю, оставляю какой-нибудь кусочек монет, если проект хороший, чтобы посмотреть потом, может быть в будущем он прям вообще хорошо выстрелит. как бы здесь у нас, как я говорил, все ссылочки то же самое, что и на сайте, поэтому мы на этом останавливаться как бы тоже уже не будем, будем заканчивать видос, а то у нас не так сильно затянулся. в общем, если у вас мужики какие-то будут вопросы по данному проекту, пишите свои вопросы в комментарии, постараюсь как бы всем ответить, всем помочь, я, как бы отвечая всегда. Поддержите видос лак, лайком, подписочкой на канал. Давайте, мужики, всем профита, всем удачи, всем пока.